Что вы видите на экране? Оригинальные раскрученные сайты знакомств, гороскопов, персональных диет и много других продвинутых сайтов с потрясающим дизайном и функционалом, над которыми работал не один десяток высококвалифицированных специалистов. А вот что вижу я – это успешные бизнес-проекты, которые приносят мне не менее 500 тысяч рублей в месяц. Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Андрей Смышляев, Последние два года я занимаюсь тем, что зарабатываю деньги в интернете, в том числе с использованием этих уникальных брендовых сайтов платников. Что это за сайты? Это сайты, на которых для регистрации или для получения информации нужно отправить смс на короткий номер. Наверняка вы бывали на подобных сайтах. Не буду рассказывать вам, какие баснословные прибыли получают хозяева таких сайтов. Скажу лишь, что вы сами все увидите став хозяином около 50 подобных брендовых сайтов-платников, естественно, практически сразу начав зарабатывать на них. И я вас этому научу. Я дам ваше распоряжение около 50 сайтов-платников, которые вы настроите под моим руководством, конкретно под себя, всего за 10-20 минут, на различные темы, знакомства, гороскопы, диеты, софт и так далее. При этом все эти сайты станут вашими совершенно бесплатно. После того, как вы шаг за шагом пройдете со мной по всем разделам видеоруководства, вы станете владельцами десятков сайтов-платников. Сможете привлекать на них клиентов с использованием как платной рекламы, так и бесплатной. То есть в вашей собственности будет бесчисленное количество сайтов, на создание которых вы не затратите ни одной копейки. И далее вы владеете под моим чутким руководством полным инструментарием привлечения целевых клиентов на свои сайты, которые сразу станут приносить вам прибыль, не затратив на их привлечение на первых этапах также ни одной копейки. Другими словами, вы сможете начать получать свои первые деньги с нулевыми вложениями. Таким образом, у вас будет свой собственный готовый бизнес под ключ максимум за один день вообще без вложений. Более того, у вас появится готовая система получения смс-платежей, которые будут поступать к вам с ваших сайтов-платников в автоматическом режиме. В итоге, после прохождения курса вы сразу сможете начать зарабатывать. Вам не придется создавать сложную структуру с покупкой сайта, подключением коротких номеров, настройкой связи между короткими номерами и вашими сайтами. Воспользовавшись моим пошаговым видеоруководством, вы создадите свой готовый работающий бизнес под ключ максимум через один час после начала обучения. Вам не придется покупать сайты и рисковать. Ведь если человек сам создает или заказывает сайт, то он никогда не знает наверняка, окажется тема сайта востребованной или нет. Данные сайты-магазины, а это именно сайты-магазины, потому что они станут вашими пожизненными продавцами в интернете. Так вот, данные сайты-магазины оттестированы на спрос ни одного, ни двух, но сотен и сотен тысяч покупателей. То есть я не предлагаю вам кота в мешке, я предлагаю вам проверенные временем и спросом сайты, которые точно работают и точка. Как работает данная схема? После того, как вы получите 50 сайтов-платников и настроите их под себя максимум за 30 минут, даже если вы полный новичок вы запустите самую эффективную рекламу для привлечения покупателей на ваши сайты. И далее, как только пришедший на ваш сайт покупатель отправит смс на короткий номер и таким образом оплатит, например, регистрацию на вашем сайте знакомств, на ваш счет будет начислено 75% от стоимости смс или около 225 рублей от смс стоимостью в 300 рублей. В день же, как вы понимаете, у вас будет не одна, не две, не три оплаченных смс-ки, а минимум 30. Умножьте эти 30 оплаченных смс-ок на стоимость одной смс Стоимость одной смс-ки, как вы помните, 225 рублей. То есть 225 мы умножаем на 30 и получаем 6750 рублей. И это только самый минимум за один день. Чуть позже, расширив свой интернет-бизнес, вы будете получать 100, 200, 300 и более оплаченных смс в день. Считайте сами. Скажу лишь, что когда количество оплаченных смс в день у меня перевалило за сотню, я зарабатывал от 20 тысяч рублей ежедневно. И сейчас это количество только растет. Этот бизнес создается всего в 5 шагов. Шаг номер один. Вы получаете 50 готовых сайтов, которые будут работать на вас и зарабатывать вам ваши деньги 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Шаг номер два. Вы выбираете из этих сайтов те сайты, тематика которых наиболее актуальна и рентабельна в интернете, а значит наиболее выгодна именно для вас. Я научу вас, как определять наиболее перспективные тренды в современном интернет-бизнесе, чтобы в будущем вы могли сами ориентироваться в окружающем вас интернет-пространстве. Шаг номер три. Реклама. Я научу вас давать как платную так и бесплатную рекламу для привлечения покупателей на ваши сайты. Шаг номер четыре. После того, как привлеченные вами покупатели начнут заходить на ваши сайты и оплачивать услуги на них путем отправки смс, вы начнете получать ваши первые деньги на свои электронные кошельки, создавать которые я вас также научу. Шаг номер пять. Помимо всего этого, я покажу вам, как выводить заработанные вами деньги со своих электронных кошельков налом на руки в ближайшем к вам отделении банка? Как часто вы сталкиваетесь с возможностью так быстро и просто открыть свой интернет-бизнес, не затратив на его открытие ни копейки? И это при том, что вы получаете в пожизненное владение такие вот сайты с базами данных в тысячи анкет на тех же сайтах знакомств, например. Сколько вы думаете, у вас ушло бы на создание такого сайта? Один дизайн обошелся бы минимум в 30 тысяч рублей. Не говоря уже о базах анкет, которые собирались годами на сайтах подобного рода. То есть, в принципе, вы станете владельцем, помимо сайтов о диетах или тайных фамилий, не одной, не двух, а целого десятка тематических социальных сетей, спрос на которые постоянно увеличивается в Рунете. Рассмотрим пример. Это один из 50 сайтов-платников, который вы получите. Называется этот сайт «Элитные мужчины». Этот сайт-платник также является тематической социальной сетью, аудиторию которой составляют иностранцы и состоятельные представители мужского пола. Уже догадались для кого этот сайт? Конечно же для женщин. Женщин, мечтающих выйти замуж за миллионера. А какая женщина не мечтает об этом? То есть нашими покупателями, а в данном случае покупательницами, являются практически все женщины, желающие выйти замуж за солидного мужчину. И чтобы получить полный доступ к базе таких мужчин, женщина, заходя на сайт и регистрируясь, отправляет одну или три платных смс стоимостью от 3 до 10 долларов. Только представьте, женщине нужно отправить каких-то три смс, чтобы выйти замуж за миллионера, причем она уже будет выбирать за которого из них. Как вы сами понимаете, от предстоящего потока миллионеров на женщину эмоции зашкаливают, и она вообще без раздумий отправляет смс за смс в предвкушении заветных миллионов. И вот после отправки всего лишь нескольких смс вы получаете свои 75% от каждой смс. 75%! Да где вообще это видано, чтобы платили такой бешеный процент? Правильно, только на вашем сайте. Вы спросите, почему я делюсь этой информацией с вами? Все просто. Аудитория потенциальных покупателей этих сайтов, которые вы получите, настолько широка и многообразна, что до настоящей конкуренции в этом бизнесе еще очень и очень далеко. Даже если одновременно этот бизнес запустит тысячи человек, то ни один не помешает другому в его заработках на этих сайтах. Так как потенциальные покупатели – это все люди, которые могут отправить смс. Задайте себе вопрос, кто может отправить смс? Правильно, это все люди, у которых есть мобильные телефоны. То есть, как вы сами можете посчитать, это десятки миллионов людей, и это только в России. И все они ваши потенциальные покупатели. Стоимость данного видеоруководства 7000 рублей. Но я устанавливаю цену всего лишь в 700 рублей, так как я точно знаю, что совсем скоро вы начнете зарабатывать гораздо больше 7000 рублей в день. И именно поэтому я даю вам шанс сначала заработать, а уже потом доплатить мне за данное видеоруководство. Естественно, по вашему личному усмотрению и в качестве благодарности мне за те знания, которые вы получите. Также, чтобы точно довести вас до результата, вы получите от меня профессиональную поддержку, обратиться в которую вы сможете, нажав на синюю иконку в левой части сайта. Чтобы начать зарабатывать, нажмите на кнопку ниже «Оформить заказ» и выберите удобный для вас способ оплаты. Сразу же после оплаты на указанный вами электронный ящик придет «Мое», пошаговое видеоруководство по созданию и монетизации ваших сайтов платников. Удачи вам и до встречи на заработках